Всем здравствуйте! Я долго не снимала, я не знаю почему. И сейчас села как бы через, через не могу, Вот не знаю что это. Сегодня тема коты. Из-за моего канала могло сложиться предвзятое отношение к котам. И, наверное, пора говориться. Очевидно, пора оговориться. Паскаты, как их называют, это коты, живущие на Сириусе. А вообще мир оказался совершенно удивительным и во Вселенной, не только в нашей галактике, живет огромное множество кошачьих рас. Огромное-огромное. Минимум семь каналов я насчитала, которые о них упоминают или, или выходят на контакт в ченнелинге, минимум 7. Не является ли это вбросом? не является ли это вбросом, а вдруг это все как бы такое, знаете, ну вдруг, чей-то розыгрыш. Я такое расскажу, что я знала девочку, одну девочку, которая посмотрела мультик с кошками, ну ушки там, люди с ушками, и начала говорить, что она кошка. Это было очень давно, очень-очень тогда анима только начиналось. Вот кошка и все. она рисовала кошек везде. Такие вытянутые фигуры, как человеческие, только с лапами и с ушами. Худые, вытянутые, такие очень длинные. И себя она рисовала так же. Она ходила и говорила, я кошка. Вообще из таких странных случаев называется «Верь, не верь», но вот среди нас такое бывает. Еще я шла по улице, это уже не про котов, видела бабушку, ну Старый человек уже сходит с ума потихоньку, так думаешь. Бабушка стояла перед двумя машинами на улице, между ними расстояние. Она перед этим расстоянием стояла и говорила, ну что же она и без лица и сидит, и сидит и без лица. Короче, она видела какое-то существо без лица, которое сидела между машинами. Это, такие существа есть в японском эпосе, люди без лиц. Еще можно упоминать моменты, помимо попадания в порталы. Это, это, такого, таких случаев вообще много люди рассказывают. Да, еще одна знакомая видела плазмоида. Большой шар. У нее это было размером с метр шар. Еще она видела существо с головой и ногами. Белая бежала по улице. И это видела не только она. А еще один мужчина удивительным образом был спасен. Он оказался один на природе. Такая ситуация, что он мог замерзнуть. Как он говорит, «Вижу Бог». То есть на небе что-то, ну, видение он увидел и упал в обморок. И его нашли, по словам, когда его нашли, на глазах были слезы. То есть есть вот такие моменты, которые специально не подделаешь. И среди прочих девочка, которая говорила, что она кошка. В общем, про кошачьи расы. В основном те, которые выходят с нами на связь, это более развитые, чем мы, расы. Но есть одна, которая примерно на том же уровне, что и человечество. Но по предсказаниям мы разовьемся раньше, и мы до них долетим раньше, чем они до нас. У них э, изначально они хищники, но по мере развития они переходят на другие виды питания, есть вегетари... веганы, есть те, кто жуют корешки, есть те, кто создают питательные вещества из неживого. Это их способы питания. В личной жизни есть такие развитые, что вот есть раса котов, которая рождается парами. То есть две души, которые состоят в паре из поколения в поколение, рождаются вот на планете, иногда на разных планетах, но каждый раз они пара. Их настолько много, что много раз были здесь на Земле до захвата и принимали участие здесь в работе, в генетической работе или в воспитании человечества. На Сириусе много раз... И там старые базы, а я говорила, что на Сириусе старая база, да? А это был ролик, из которого я взяла чинель, ну там, ясновица, 17-го года. Я же говорила, что на Сириусе старая базы. Там, правда, у меня чуть-чуть нюансы, я имела в виду расу этих пчел красно-белых, как я их называю, но все равно старые базы на Сириусе совпала, да? То есть когда-то до захвата котов было очень много, и сейчас 6 баз в разных измерениях, хоть 4 до 6, а 5 баз находится на Земле, и есть маленькие поселения. Ввиду того, что в разных мерностях, там 4, 5, 6, может быть, это тоже разные виды с разных звезд. На Марсе есть молодая база, новая, и есть база на... На, на спутнике Сатурна. Она очень изолированная и очень избирательная с, те, с тем, кого пропустить. Вот такая история. Я не знаю, я почему-то вижу ассоциацию с, с кошками Луны. Вот это чисто то, что я вижу со стороны. Короче, из сказанного можно сделать вывод, что по каким-то причинам те, те огромное множество раз, которые были раньше, они, они сейчас в Солнечной системе не представлены. Марс и Сатурн – это вроде бы как захваченные планеты, да? Как и Сириус, непонятно пока что, что там на Сириусе. Короче, Исследование клипов и фильмов оказалось не впустую, и вот так совпадает. Только я не ожидала вообще такого, такого всего, очень много. Созвездия, на которых живут, со слов одного интуитивного человека, созвездия, в которых большие-большие поселения, это Льва, Циркуль, Овна и Лира. Да, в созвездии Лира есть... Много поселений. Являются ли коты нашими создателями? И которые из них? Я слышала про созвездие Лира. Являются ли коты нашими создателями? Слушайте, шутка из передачи Читка. Передача Читка это такая, э, такой проект, где по моим наблюдениям посвященная. То есть... Кто хочет, верит. Кто хочет, проверяет посвященное. И шутка. дорогое, наша кошка родила котят. И все они люди. А как вы расцениваете эту шутку? И в зале там так Робка слегка посмеялись. Робко, потому что понять это просто человеку не понимая, о чем. Было бы невозможно. И... Что мы еще добавим? Генетика домашней кошки наиболее близка к человеку и к лошади. И лошадь близка к кошке больше, чем к корове. Вот и делайте выводы. Естественным путем такая эволюция могла бы быть или нет. Что-то наша эволюция какая-то вот из лаборатории. Лабораторная наша эволюция части. Что об этом думать, хорошо ли, плохо ли? То есть мы, можно сказать, тоже коты. Мы с вами, ребята, коты. Это помимо тех трех раз, которые еще составили генетику. То есть минимум четыре раза у нас. Мы коты. Что думать об этом, хорошо ли, плохо ли? Судите сами, если домашняя кошка действительно исцеляет. Когда она мурчит, ну это с, с Ченнелингов взято, когда она мурчит, она привлекает тонкие, тонкие сущности для того, чтобы проводить энергию исцелений, и она мурчит только возле человека. То есть кошка по отношению к нам добрая. Еще кошка предупреждает о землетрясениях, еще кошка гоняет грызунов и еще кошка способна любить человека. Это важное сообщение, потому что я читала мнение, что коты живут рядом с человеком домашние, потому что им просто удобно, что они не умеют испытывать эмоции. Оказывается, нет. Так что у нас еще есть, возможно, коты. А замечали за собой утром, так хочется потянуться, да? Да, и к тем, кто держит котов у себя, хочу сказать одно предостережение, что... На верхних этажах надо ставить решетки. У них очень интересные совершенные органы чувств. Они имеют слух даже глазами и ртом, но при этом у них далеко близко не соизмеряет. Вот такой интересный оказался мир. Еще интересно про хищников, что хищным расам гораздо сложнее эволюционировать в разумную, чем... Ну, произошедшим от хищных животных, чем э, травоядным, потому что у них нет стимула для эволюции. И может быть, точнее, конечно же, такой же принцип наверняка работает, например, в экономике, наверняка, кто живет хищно, кто развивается, или я ошибаюсь. Да, и в довершении, вот одно из мнений, что паскаты, как их называют паскаты, это именно сирианские коты, и даже на Сириусе их много видов. И в ченнелингах на связь выходили коты минимум из трех галактик. Минимум из трех. Это из того, что я нашла. В общем, не знаю. Мир оказался удивительный при «Хотите верьте, хотите проверьте».